So А жена ломала Криличка жартиці А братів Рідненьких Брала до темниці Кинула за грати Гримнули за сови В старом казематі Вже Новий Старинка, зима, где уже хозяин новый? Братья, чем вы журы? Деньку стоит, как же мне, братья, выбрать из полону? Плач земли святой, летится по окрузии. Где вы, мои братья, где мои друзья? Плач земли святой, летится по где вы мои братья, где вы мои друзья, где мои братья, девы мои, друзья? Девы мои, братья? Девы мои братья, что ж вы приучили? Братия, чём вы зажурились? Меж собою, братия, на что посварились?